Аргентина, 2013 год. В кустах прятался неопознанный пришельц, который засняли жители. То, что увидели полицейские, были шокированы. Такое существо скрывалось не только в этом месте, но и в другом городе. Ну а это фото было сделано соседом, который утверждает, что женщина держала у себя в доме пришельца и даже с ним и разговаривала. Что на самом деле скрывается в этом доме полицейским, показал этот сосед, но пришельца так и не нашли, но фото посчитали действительно. А эти кадры мальчик сделал, когда он услышал в доме что-то идет к нему. Когда он увидел, он успел сфотографировать, но мальчика не было нигде. Потеря мальчика и утверждают, что фото это последнее доказательство того, что пришелец пришел за мальчиком, его уже нету в живых. А эти кадры сделали также парни, которые прогуливались недалеко от одного дома. Какое-то необычное существо смотрело на них и пыталось с ними разговаривать. Один из ребят сделал фотографию и резко убежал с этого места. Утверждает, что это существо находилось в этом доме очень давно. Но никто не мог доказать того, что видели даже местные жители. А эти кадры были сделаны в Индии. В 2013 году какое-то белое существо напало на местного жителя и утащило его в лес. Найти его никто не смог. утверждать, что это какой-то пришелец или наподобие. А эти кадры были сделаны в лесу, в одной необычной обстановке. Вверху вы видите необычное существо, которое находилось на дереве. То, что происходило дальше, оно пыталось рычать и какие-то издавало крики, но не нападало. После этого резко оно спустилось вниз и убежало в лес. А эти кадры были сделаны в Германии в 2014 году, они увидели какое-то белое, быстро пролетело рядом с ними и остановилось, говорят, что это какое-то существо, на самом деле понять никто не мог, у этого существа горели красные глаза, если вы видите на своих экранах, то вы видите очень интересные моменты людей, которые засняли эту картину. 2016 год Мексика. Два парня увидели в окне какое-то необычное существо. Решили посмотреть внутри. Дом был заброшенный. Но когда они зашли в это необычное помещение, то один парень просто намертво упал. Второй начал убегать с этого момента. Когда он рассказал полицейским и показал фото, то они были шокированы. Такого необычного существа еще никто не видел. Оно похоже как на куклу. Но на самом деле никто понять не мог, от чего умер даже этот парень. Эти кадры были сделаны бразильскими полицейскими увидели где-то в лесу необычного красного человека. когда они начали на него светить, он начал пытаться что-то с ними разговаривать и резко убежал в лес. Такие сюжеты очень необычные, потому что этот уже красный человек уже не первый раз попадается полицейским. Таиланд, 2011 год. Группа туристов увидели, как в лицу что-то крадется. Когда они увидели и начали снимать, то было уже поздно. Одно существо резко начало убегать от них, второе рядом с ними начало приближаться. Что происходило дальше, утверждают туристы, никто не мог объяснить с ними, и разговаривали даже полицейские, и так не смогли ничего рассказать, кроме одной фото. А эти кадры были сделаны во Франции в 2016 году. Говорят, что это снежный человек. На самом деле никто знать не может. Местные охотники прозвали его чешуйный зверь. Как Почему чешуйный никто не знает, но он оставлял какие-то чешуи на своем пути. Точно никто понять не мог его происхождение. Говорят, недалеко есть пещера, где это необычное существо находится и живет до сих пор. Это фото было сделано в Колумбии, когда одно необычное существо подошло к жилому дому и начало стучаться, рваться в дом. Местные жители также услышали этот звук, но не придали никакому значения. Вышел этот парень, который посмотрел, что на камеры, но когда он ужаснулся, резко закрыл дверь, это существо начало ползать по крыше и пытаться через крышу войти в дом. Что за существо, так никто и не понял. Ну и последнее фото, которое была заснято в США, ужаснулись множество жителей. Машина ехала и увидела с правой стороны какой-то силуэт, но не придала никакому значению. Когда очевидец решил остановиться и пройти, посмотреть, что на самом деле, то ужаснулся, он увидел перед собой необычное существо, наподобие как человек или на пример как человек. После этого он резко сел в машину и ехал. На самом деле это был пришельц, который не так давно было крушение НЛО, но никто об этом не знал. Просто все считали, что был метеорит или астероид упал на этом месте.